Я обожаю эти познавательные фудокниги. Кто бы мог подумать, что некоторые люди пьют кровь, чтобы выжить. Да, верно для финала. Вампиры абсолютно реальные. Это король Фернанда, простолюдин. В наше время невозможно найти нормальных слуг. Этот парень серьезно? Как сердечный приступ. Он ест всех, кто ему не нравится. Порядок действий, держать его счастливым и сытым. Смотри за мастером. Не желает ли мой сеньор выпить газированной воды? Конечно, вы же меня знаете. Вот как это делается. <свык> Папа, почему ты это сделал? Я возьму эту газированную воду сейчас, если вы не возражаете. Внимание всем исследователям! Обнаружено абертатное поведение степи 082. Запущена блокировка. Все эти звуки и голоса? Что случилось с моей тихой деревней? Эй, выпустите меня! Сделай обак. Снаружи охрана, мы можем сдержать его. 082 сотрудничает только потому, что считает себя королем Франции. Как ты думаешь, что произойдет, если мы откроем дверь в самый современный испытательный центр? Почему ты пялишься на эту штуку? Посмотри на меня. Уже время для третьего ужина. Пожалуйста! Пищевые привычки у 082, они постоянны. Мы не получим модель его поведения без дополнительных данных. Что ты говоришь, Бак? Пожалуйста, пожалуйста, выпустите меня! Она новенькая. Это ее первое задание. Значит, нам повезло. Некоторым диклассам нужны годы, чтобы стать полезными. Хотя бы отвернись. <клес> Мы должны им помочь. Отлично. Что ты наделала. Отдаю его вам. Такие предсказуемые версии. Внимание всему персоналу. 082 нарушил изоляцию. Каково это? Променять одну жизнь на сотни. Она даже не выжила. Охрана, она караулит снаружи. И их тоже. Человек ранен. Нам нужно подкрепление. Повторяю, нам нужно... Но объект все еще заблокирован, сэр. SCP и чувствительные объекты были изолированы. Теперь мы просто должны выследить его. Как всегда, совет ценит ваши быстрые контрмеры, но такие прорывы просто так не случаются. Кому мы обязаны этой катастрофой? Я направила слишком много энергии на другой эксперимент. Замки сбросились, и Фернан воспользовался моментом. Доктор Бак? Это была моя вина, сэр. Такая беспечность очень не похожа на вас, Бак. Проследите, чтобы это не повторилось. Теперь к делу. Исследования показывают, что 082 обладает бесконечной выносливостью и аппетитом. Фонд может рассчитывать на одну из ваших групп охраны, чтобы справиться с этим самостоятельно? Мои мысли точно. Мы отправили специалиста по сдерживанию. Оружие зоны едва ли замедлит 082, но это лучше, чем ничего. «Так мы будем говорить о том, что только что произошло?» «Только если ты будешь настаивать». Но «Ты должна была лгать, Бак!» «Позволить уйти было моей ошибкой, если они отправят меня на пенсию, пусть будет так». «Ты наивна или добровольно невежественна?» «В фонде оставка смертельна, особенно для ученых с нашим уровнем допуска. Никаких увольнений». Значит, ты будешь скучать по мне? Я делаю это не из-за любви, Молли. Твои научные знания просто перевешивают твою глупость. Ты для меня дороже живой, чем мертвый. Можешь говорить как угодно. Кто-нибудь вызывал специалиста по сдерживанию? А, отлично. Я тоже рад тебя видеть, Молли. Значит, нам нужно уничтожить какого-то подражателя Ганнибала Лектора? Сдержать. По возможности, без травм. Посмотрим, что я смогу сделать. Холлинвуд, возвращайтесь в камеру сдерживания 082. Мы с агентом Карсоном попробуем направить эту штуку обратно. Принято? О, еще один модный вызов просолютином. Какое удовольствие. Хорошие новости, мой сеньор. Эм, что? Заткнись и продолжай. А вы кто такие? Просто двое ваших покорных слуг, чтобы сопроводить вас обратно в ваше покои. Да, вы наш король. Или что-то в этом роде. Знаете, я начинаю сомневаться в этом. Похоже, это место отнюдь не беспроблемное. На самом деле, я начинаю сомневаться, что мы вообще во Франции. Но где бы это ни было, мне нравится меню. Ладно, хватит этих шаратов. Ты заплатишь за это, свинья. Это та реакция, которую ты хотел. Это... это должно было пронзить его мозг насквозь. <связь> У меня нет мозга. Я большая птица. О, набивка внутри. <связь> <связь> Отпусти меня. А? Отпусти ее, урод! <связь> Белая дорога прерывает кого-то посреди его трапезы, не так ли? Еще хуже, когда ребенок ест без надлежащей посуды. Так и есть. Я прошу прощения за свои ужасные манеры за столом. Голос меня доканал. «Эти грязные крестьяне сыграли с вами жестокую шутку, мой король. Разрисовали стены и одели персонал в отвратительные наряды. Но моя королевская гвардия собрала всех хулиганов и проследит, чтобы дворец немедленно вернулся в норму». «Так что, я по-прежнему правитель Франции?» «Очень хорошо, король Фердинанд. Позвольте мне приготовить эпический пир для вас и других дворян, чтобы вы могли отужинать совсем всем приличием, подобающим человеку вашего великого положения». Великолепно. Это дурачество чуть не привело меня в замешательство. Могу я проводить вас в гардеробные? Вы должны выглядеть великолепно к празднику. Вы сможете выбрать самые лучшие ткани в королевстве. Воу, у меня уже есть кое-что на примете. Спасибо всем, что пришли так быстро. Пожалуйста, угощайтесь всеми вкусными блюдами. Я знаю, что угощусь. Вы хорошо поработали, агент Лоуренс. Я рада, что хоть кто-то читает сводки SCP. Когда я узнал, что Карсон дежурный специалист, то понял, что что-то пойдет не так. Эй, я не тот парень, которого приглашают читать научную терминологию. Я тот, кто стреляет из больших пушек в монстров. И это никто не пробовал. М -м, доктор Бак, напомните мне, как это называется, когда кто-то пробует что-то, и это почти удается. Провал. А, -а, -а точно блин что вас грязет ребята ладно слишком рано